Другие с вами снова Зефирус, и сегодня со мной Форгомен. Форгомен, да, Форгомен. И сегодня мы записываем, что? И сегодня мы записываем, кто лучше построит Валеру. Или кого? Вода, Валеру. Вот, и мы сегодня будем строить Валеру за 15 секунд за, за 15 секунд, за 5 минут И, наверное, за 7 минут И посмотрим, кто лучше построит Валеру А вы обязательно пишите в комментариях, кто победит А мы погнали Так, для начала, в общем-то, выбираем предметы Какой у меня Валера будет в первом раунде Надо еще представить Ну, какой-то, наверное, такой чел Простенько будет, простенько Mm, да, я уже готов. Все, начинаем на счет 3. Раз. Два. Три. Началось, началось. Время пошло. Время... Десять секунд уже. Чего? Блин, время вышло, время вышло. Время, время вышло. У меня водичи это что за банкомат? Так. Это домофон. Тук-тук. Домофон. Ну, эпично, эпично. У меня там более похоже. К этому. У меня вообще к этому матрешка вышла. Все приедутся у меня Иван Зова 2004. Ну, я думаю, я, наверное, победил. У тебя вообще банкомат. А у меня Валеромат. Сейчас мы будем строить за одну минуту? Сейчас мы увидим. Ну. Хорошо, сейчас да выбрать блоки. Окей. Okay. У меня уже все, в принципе, готово. А не-не-не. А крут... у меня нет. Есть крутая идея, есть крутая идея, что можно еще здесь? Все, наверное. Это будет, наверное, лучшая постройка. Хорошо. Ну Давай, что раз. Тобой? Угу, раз, два, два три. три. Так, начинаем, в общем-то, с мух, бау, вот и Ну Ладно, А ну, У меня тоже самое, тиродактиль. 46 секунд, мы это за минуту строим. Надо быстрее все сделать. Прошло уже 46 секунд? Нет, осталось 38. осталось 29 а. я думаю вы поняли что это так ты может так еще сделать типа. а, блин Сколько там? 16 Сколько? 8 все еле-еле успел по Блин, время вышло, время вышло, время вышло, время вышло. Ну, не знаю, какой-то Мишка Фреда вышел. О, стикмен, какой-то стикмен. Стикмен. это, мишка какой-то. Это Валера хавал пиццу, глянь, пицца. Да совсем не похоже крипота, он многое поедал да ну ладно почти ничья. но я больше построил но не очень похоже вышло вот. и последний раунд за сколько? давай наверное за 5 минут последний раунд будет за 5 минут ты собери блоков, постарайся там может, не знаю потому что будет и пик и М эволюция Валера идет нормально. Сначала ну, он был чили-пиздриком, потом... Стой, стой, стой, стой, стой. Потом он стал сейчас. пиццаедом Мишкой Фреды. А у фургона Валера стал стикманом сразу. Банкомат, потом стикман. Все больше и больше... Все больше и больше Валера у нас. Что я сейчас кое-что возьму? Все, начинаем. Раз. Да. Два. Три! Нач... Ухран! Да. Начал! На -на -на -на. Так, можно даже так делать, так, так, так. Я даже не буду торопиться, четыре минуты, нормально все, в принципе. Но у меня будет, знаешь что? Что? У меня, в принципе, будет почти то же самое, что и было. У хм, меня так же. Блин, у меня есть одна задумка, я не знаю как ее. А вот знаю, все. Сколько там? Да нормально, говорит, только три минуты только осталось. Нихера, что так быстро? Нормально. Ну Но я что-то опять с размером переборщил. В следующий раз не буду так много брать на себя. А я даже не тороплюсь, потому что я уже почти дострою. Да сколько там? Да 3 минуты 42 секунды. А. Добрик. а -ха. Что это за страшилище получился? Хм. Так, такой вообще Ипик, ребята. Пишите в комментариях, кого мы можем еще, кстати, построить. Было бы довольно интересно почитать и посоветоваться, кого бы мы могли еще построить. Было бы интересно вообще что-нибудь почитать, если бы у меня комменты не отключали каждое видео. Mm. Ну, надеемся, что не отключат от комменты. Да что за каждую минуту? Я у меня уже просто планшет выключился. ща ща Так. 2 минуты 44 секунды. Ага. Угу. Ну, в принципе, Пока я.. Маша успевает. Можно еще что-то сделать. О, идея, я сейчас такое сделаю, что я выиграю автоматически. А что такое? А я не скажу. У меня Валера улыбка Валеры похожа на маньяка какого-то, ну ладно. <связь> Ты постарайся, последний раунд. Сколько там? Минута 20 секунд. Привет, Валера! Скромный у меня. <связь> Блин. У меня такой тут персонаж. <связь> такой, такой кринж. Хуже, хуже, хуже, хуже. ⁇ -мо ⁇ Лучше бы я просто на Валерия остановился, знаешь. Лучше бы я на Валерий просто остановился. Знал бы ты, что у меня. Стикмен. Mm -hmm. Лучше Тиммер Пейман. Тиммер Гоу? Да. Передавленный. Что мед... Ты разош, видел мою постройку. Передавленный медведь. Ничего, это такое дело эпичное. А... Пипец. А теперь сами догадываетесь что у него в руках. Шо, эпично вышло довольно? Время? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Время вышло. Давай, ну, у меня вышло более менее Давай с твоей начнем. Что хм, за стикмен? Это. Что в руках? Шарик? Чебачу. А чё он держит сам чупа-чупс, а не вот палку от чупа-чупса? Ну я тоже так подумал вначале, но ты бы его увидел. Типа при. Потому что стена ниже. Ну у меня что то поэпичнее вышло, идём. Там передавленный желтобрюх. Зырепик. не не да, желтой прихворует у Валеры обертку от конфеты. Сколько да, скукада вообще не, не, не смешно, неинтересно. Так это не это не должно быть смешно, это должно блин, быть красиво. Вот Валера пока, Не красиво. Это Валера червячки по... на полу. Ну да. Mm. Ну ты обертки ну, вообще были. Другой, а кривая спина, я опять плыш бытила, ты охренел что ли. А что мне было сделать? Как мне его надо было построить? Что он прифотошопить, блин, на видео его. Вышло эпично. что у него со спиной не так? Я опять его хребет представляю, мне плохо снова. Он желейный, у него нет хребета. А я ему кости туда вставлю. Не надо так. Глянь, ему и так нормально, глянь, он счастливый. Стой, дай я ему улыбку сделаю. Убейте меня. Он счастливый. Зырька, он счастливый. У него улыбка на лице, усы. Что это такое? Стой, ты у него не ломай, не ломай! ты его хочешь негром сделать. Нет, нет, нет, нет. Сейчас не покажу, что хочу сделать. Желтобрюх вышел довольно эпичный. Представь, какой эпичный желтобрюх, да, я, наверное, одна из лучших построю. На него даже забраться можно. Ладно, ребята, пишите в комментариях, кто победил по вашему мнению. Пишите в комментариях, кто победил по вашему мнению. Да, блин, вы... И желтобрюх. Понимаете, за желтобрюх вообще надо лайк влепить. Где он? Малера. Как это пузатый спо. Что это за пуп? Что ты ему пупы такие делаешь? Так хотел ему ему живот черный сделать. Смотри, можно ему даже вот сделать такие типа татухи на лице. Черев, почему я постройку не ломаю? Так я не ломаю, я достроил. Ты мне там тоже достраивал. Нельзя достраивать. Мне можно. лайк. Пишите упала. в комментариях, кто по-вашему победил. Какой Валера, да первый... да. Какой Валера первый победил. Кто победил в первом, втором, третьем раунде. И вообще, кто в основном победил. А так, с вами был я, Зефирсус. Зефирус. И со мной сегодня был то. А Диман, Всем пока-пока.